Bonjour les amis! Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим японские блинчики рояки. Их необыкновенно ровный и красивый цвет, а также пористая и воздушная текстура покорила весь мир. Готовятся они очень просто, но нужно знать один небольшой секретик, которым я с вами с удовольствием поделюсь. Итак, для теста яйца, соль и сахар смешать между собой до однородного состояния. Влить экстракт ванили, если он есть, и ввести мед. Именно он придает этим блинчикам неповторимый вкус. Тщательно соединить все ингредиенты. Следующий этап – мука. Я добавляю к ней разрыхлитель и просеиваю всю жидкую смесь. С помощью венчика замешиваю тесто, которое в самом конце я разбавлю водой. Ее нужно совсем немного. Вымешиваю окончательный вариант теста. Оно должно получиться гуще, чем на блины, но жиже, чем на оладьи. Тесту даю отдохнуть 10-15 минут. А пока подготовлю сковороду для жарки блинов. Нагреваю сковороду на среднем огне. Она должна быть умеренно горячей. Наливаю немного растительного масла. Тщательно смазываю сковороду и удаляю даже незначительные остатки масла, вы поймете почему. Дальше тонкой струей по центру наливаю тесто на сковороду. Количество теста зависит от того, какого размера вы хотите ваши дорояки. Тесто растекается, а затем схватывается и начинает достаточно быстро пузыриться. Как только пузырьки начнут лопаться, самое время переворачивать блинчики. Аккуратно поддеть дорояки снизу и перевернуть на другую сторону. Жарить еще около минуты. Огонь средний. Если ваши блинчики не очень крупные, то можно приловчиться жарить их по два на сковороде. Вот такие блины получаются. У них идеально ровная поверхность и красивый ровный темно-карамельный цвет. А вот дарояки с пятнами, которые я сделала для примера. А все потому, что на сковороде осталось немного масла. Вот и весь секрет успеха идеальных японских блинчиков. Теперь осталось их начинить на свой вкус. У меня была под рукой шоколадная паста. Очень вкусные они с джемом или любым густым кремом. Защипывать края вовсе не обязательно. Достаточно их просто плотно прижать друг к другу. В разрезе дорояйки смотрятся тоже очень и очень красиво нежные, воздушные, вкусные японские блинчики. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, а я вам говорю Бон аппетит и абьянто!